Приветствую вас, дорогие друзья, участники системы Автоматик Мани Машин, а также те люди, которые собираются войти в эту систему. Прошу вас набраться терпения и посмотреть это видео от начала до конца. Оно получится чуть дольше, нежели чем обычные наши видео, которые мы стараемся уложить в одну-две, максимум три минуты. Затянется чуть подольше по той причине, что в этом видео я хочу рассказать подробности маркетинга, поскольку не все до конца могут в этом в нем разобраться самостоятельно, вот, а также дать научное обоснование. Сейчас я буду показывать вам изображение рабочего стола своего компьютера и давать свои комментарии. На примере графиков. По итогам этого видео вы поймете, почему наша система безопасна для участия, почему она долговечна, стрессоустойчива и так далее. Итак, начну по порядку. Вот новый участник регистрируется в системе. Это бесплатно. И в то же самое время, чтобы получать постоянный пассивный доход, он должен получить от системы персональную матрицу. Всего в системе 5 номиналов матриц. Это 10, 100, 250, 500 и 1000 долларов. Для того, чтобы получать любой из этих номиналов, участник должен отправить подарок другим участникам системы в размере, равном соответствующему номиналу этих матриц. Получается, участник отправляет один или несколько подарков другим участникам через транзитный счет системы, а система моментально предоставляет в подарок участнику 7-местные бинарные матричные места соответствующих номиналов. Полученное в подарок от системы матричное место всегда находится в самом конце глобальной матрицы соответствующего номинала. Таким образом происходит наполнение глобальной матрицы, то есть в порядке живой очереди сверху вниз, слева направо. В ходе заполнения глобальной матрицы ряд за рядом наполняется семиместная персональная матрица всех участников системы. При наполнении нижнего ряда семиместной персональной матрицы, состоящей из четырех э, нижних мест, участник начинает получать подарки от других участников. При заполнении трех первых мест нижнего ряда участник получает не три, а полтора подарка. И еще полтора подарка разлетаются другим участникам в качестве реферальных бонусов. Выходит, что при закрытии первой персональной матрицы участник на один отправленный подарок возвращает обратно полтора подарка. То есть доходность составляет с одной закрытой матрицы 50% чистой прибыли. Последнее четвертое место персональной матрицы заполняется самим участником. Обычным перемещением сверху, с верхнего уровня на последнее место нижнего уровня этой персональной матрицы. Глобальная матрица ⁇ это перемещение, выглядит как перемещение из середины глобальной матрицы в ее конец. При каждом таком перемещении участнику достаются в подарок от системы незаполненные новые семиместные матрицы. Уже при заполнении этих матриц участник получает не полтора подарка, а только пол подарка. Поскольку со всех последующих матриц 2,5 подарка. Распределяется между другими участниками в качестве реферальных бонусов. Выходит, что отправив однажды подарок другим участникам системы, вы, как пассивный участник, сможете получать сначала полтора подарка с первого цикла закрытия матрицы, а затем по пол подарка еще множество раз. С каждого последующего закрытия цикла Перемещение участника из первой персональной матрицы во вторую, а затем в третью и так далее, в системе называется автоматическим реинвестом. При разработке такой технологии реинвестирования руководствовались принципом бесконечного Тора. Для того, чтобы придать системе замкнутый вид, в систему можно войти лишь однажды, но выйти из нее уже невозможно. Участники, вошедшие в систему раньше, толкают процесс наполнения персональных матриц участникам, вошедших в систему позже. Вот как раз на экране рисунок, который отображает принцип того, как работает бесконечный Тор. То есть здесь видно, как вы заходите в матрицу, вот она у вас закрывается, открывается новая, закрывается, открывается новая, по кругу. Точно так же это выглядит в глобальном масштабе. При каждом завершении кругового такого цикла вы получаете подарок и у вас открывается новая матрица, новый цикл. С момента запуска системы циклы наполнения матриц будут постоянно увеличиваться, но это не совсем постоянно, поскольку это не должно происходить бесконечно долго. Однажды система должна войти в фазу стабильности, когда сроки закрытия матриц должны перестать стабильно увеличиваться. Процесс бесконечного увеличения циклов персональных матриц невозможен в связи с тем, что в системе нашел применение закон Паретта, как постоянная величина соотношения противоположных единиц. Этот закон также известен как закон 80 на 20. В случае применения в системе рассматривается соотношение количества активных участников к пассивным. Как же это будет выглядеть в ходе заполнения глобальной матрицы? Давайте рассмотрим вот на этом рисунке. Здесь видно большой треугольник, который поделен на две части, малая часть из которого это актив, большая часть это пассив. Самая верхушечка это старт системы и три стрелки, которые уходят в бесконечность. На первом этапе видно, что с момента старта в систему входит наиболее активная часть участников, и затем начинают все больше и больше входить пассивные участники, так как на старте в системе концентрируются активные участники, которые все заняты развитием системы. Соответственно, скорость закрытия персональных матриц участников в системе очень быстрая, но плавно замедляется цикл к циклу. Почему так происходит? Потому что активные участники начинают продвигать свою реферальную ссылку в первую очередь по своему теплому, наработанному рынку, то есть по своим теплым контактам, по тем людям, как, с кем они уже лично знакомы, уже участвовали в других проектах. Со временем у каждого активного участника заканчиваются такие люди. Он начинает работать с незнакомыми людьми. То есть с холодным рынком работать тяжелее, но работать можно. Просто скорость привлечения новых участников сокращается. На втором и последующих этапах видно, как соотношение активных участников стабилизировалось по отношению к пассивным. Отсюда стоит сделать вывод, что усилия каждого активного участника распределяются не только на него одного, но и еще на четверых пассивных участников. И это стабильно, при условии, что активные участники не будут опускать руки и будут продолжать работу при любых обстоятельствах. Для этого они должны быть просто достаточно мотивированы. Но момент мотивации – это отдельная история, для этого у нас есть реферальная программа, есть еще несколько интересных моментов. Давайте сейчас не будем заострять внимание именно на мотивации, просто предположим, что все активные участники уже достаточно мотивированы. Если бы у нас речь шла не об автозаполнении матриц, а если бы матрица была классической, где каждый участник сам себе заполняет матрицу, тогда активному участнику для заполнения своей собственной матрицы нужно было бы пригласить максимум 6 человек народу. в принципе иногда хватило бы двух-трех, если бы он приглашал актив. Но если мы рассматриваем матрицу, в которой идет автоматическое реинвестирование на последнее место собственной матрицы, то достаточно было бы пригласить всего 5 участников. Так вот, в нашем случае активный участник заполняет свою собственную матрицу и еще 4 матрицы других пассивных участников. То есть, итого, активный участник заполняет 5 матриц. Для заполнения одной ему нужно 5 человек. 5 умножить на 5 получается 25 чтобы матрица заполнялась у всех, каждый активный участник должен пригласить 25 новых участников. Эта величина стабильна. У каждого активного участника своя средняя скорость приглашения новых участников. Один будет приглашать 2-3-4 человека в месяц, другой будет приглашать 50-100-200 человек в месяц. У каждого скорость своя. Соответственно, начиная со второго этапа наступает момент, когда скорость закрытия персональных матриц всех участников системы останавливает свой рост и стабилизируется. Неважно какое количество, на каждом уровне будет одинаковое соотношение пассивных участников к активным. Какой будет средняя скорость закрытия матриц у всех участников в стадии стабильности, рассчитать сложно, так как не просто рассчитать момент, когда именно система войдет в эту фазу, а также э, необходимо знать, какова средняя скорость приглашения активными участниками новых людей в систему. Прогнозировать что-то более точно можно будет только спустя какое-то время после старта системы, то есть после того, как спадет ажиотаж, после того, как в системе появится статистика. Как бы то ни было, выглядит это должно приблизительно так. Вот на этом графике видно, на первом этапе начинается Активный рост, бурный. На втором этапе рост замедляется. На третьем этапе рост стабилизируется. На всех последующих этапах он сохраняет стабильность в течение всей продолжительности работы системы. Активные участники на этот момент исчерпают все свои теплые контакты, начнут работать с холодным рынком. У одних сократится количество приглашенных новых участников до нескольких человек в месяц, у других до несколько десятков человек в месяц. Если мы всех приглашенных участников в систему в течение месяца сплюсуем, разделим на количество активных участников в системе, а их должно быть 20%, то мы получим среднюю скорость приглашения активными участниками новых участников в систему в течение календарного месяца какой бы эта скорость ни была рано или поздно каждый активный участник будет приводить 25 новых участников от этого будет зависеть и момент когда система войдет в фазу стабильности от этого будет зависеть и средний цикл закрытия матриц всех участников на этот момент у нас будут точные цифры для того чтобы говорить Прогнозировать, планировать, сокращать сроки закрытия циклов, переживать кризисные, несезонные периоды, когда циклы могут немного увеличиваться. Из всего того, что я вам рассказал и показал на графиках, если мы не ошиблись с расчетами, если мы не ошиблись с предположениями, то средний темп закрытия циклов матрицы в дальнейшем, когда система стабилизируется, будет составлять... 3-4 месяца в кризисный период или же в летний период внесезонный, при нападках конкурентов и тому подобных затрудняющих работу моментов ну, срок может увеличиться там, до 4-5, ну может быть даже до 6 месяцев. Как бы то ни было, каждый цикл приносит 50% прибыли. Количество этих циклов не ограничено. Требуется единоразовая инвестиция. Доходность при этом ежегодная, чистая, может составлять от 100 до 200%. процентов. Так что, дорогие друзья, участвуйте смело, подключайте к проекту ваших друзей, знакомых, близких, показывайте им это видео, знакомьте их с новостями проекта, приглашайте на наши вебинары. Doctor.